Едемагу. <смех> <Я не> <смех> вот они как бы, поскольку там, то есть, ну лучше шумоизоляция, там как бы хуже слышно, как в там... Вот, а здесь она прям вот. Да, вот здесь вот живьем все. Вот. А странно, ну же промерзать должно, соответственно, да? А, да, я это я это слышу, вот так это дмитрий наш олив наш пчеловод в миродоле проживает делает вот такие интересные улицы из такого вот камыша И в каждом уле живут пчелы живут они все по-разному дадим где-то уже не живут Ну, в целом то интересная задача. Здесь живут они лучше всех. А, дольше всех, дольше всех. Дольше всех, да. Ну, а как вот разница между камышовым ульем и таким вот деревянным? Сейчас идет только второй год испытания этой вот зимой. Угу. А первый год что показал? Первый год показал полное отсутствие влаги весной, что, собственно, меня очень сильно напрягало, потому что весной влага э, дает еще большую плещ вот это все весной uh -huh. все рамки пчела начинает эту плесень удалять лишняя работа совершенно которая не ненужный весной который не тратить энергию плюс влага ну вот чувствуется что они вот с влагой пчелы они как какие-то такие вялые начинают вот uh -huh. в этом не было никакой влаги открылся сухо все пчелы уже там вот так вот uh -huh. вот мне очень понравилось поэтому в основном вот в это то есть нет влаги насчет теплоты может быть он чуть-чуть холоднее. Вот. Ну просто нету табличных данных по кмышу. Ну понятно. Ну а просто есть, пример, по -по пчелы, выживаемость нет. пчел на весну-то как. Лучше хуже. Выживаемость. А, у меня был только один улей. А, ну, один был? Сейчас? А сейчас четыре. четыре. 4. Ну, Весной помню. вернемся к этому вопросу. <свят> <свят> <свят> Но еще было лето, как-то с мало цветков-то было. Не, лето было.